происходит блядь. всем привет с вами я влад и сегодня мы продолжаем играть мафию 2 итак так прошлой серии мы остановились на том что нам надо было доехать джузепы за документами типа чтобы не поехать обратно в армию ну и войну так-то Выезжаем. Да. Ага. ага, естественно, и выйду, потому что я не могу ехать. Не знаю, что такое. Я постараюсь выехать. О, спасибо. Ну так себе сейчас, честно Лагает сейчас. Да, нормально. А если заметут, то уже ничего страшного. Это равно твоя машина. Где-то наплевать. Я забыл свою не разгонялся так. По гололеду. А вот то будет э -э лето. в этой игре будет лето вот тогда и будем бляха нет какой какой день ну, конечно. Угу. а ну в принципе да украсть можно принципе почему бы и нет это же это же игра в реальной жизни конечно фиг ты украдешь Тебя в тюрьму сразу повяжу. А, -а, -а. вот именно. Какого фига, какого фига она прям на меня летела. Да сейчас. Надеюсь, если ну тут дорога чистая, так то в принципе все под контролем, может быть и правда. Там такое. Главное, чтобы не заносило просто на ровном месте. Всё. И не разгоняться желательно сильно сейчас. Okay. Ну да. Ага, немножко мне еще и сепмейнчил лагал, то вообще зашибись было бы. Просто лагает и я немножко могу не вырулить, дрифтить он сам будет по себе. Потому что я ему это я не хочу и все. Сам будет дрифтить. На ровном месте, блин. Вот как, вот как сейчас, смотри. Он не едет. Я его нажимаю сейчас на право. Он, не е... он вообще не едет. Вот куда ты едешь, идиот. А... Все, надо валить. Она хоть, Ай, бляха. Блин, куда ты поехал? Вот, чё, вот сейчас я этого не планировал вообще. Это он сам сейчас реально. Ладно, выходи. Все, выходи, нафиг, вот там уже. Все, выходи. Я сказал, выходи, все. Выходим. Да выходи, ё-моё. он не хочет выходить? Все, выходим. Чё? как это не приехали мы уже почти приехали а куда ты побежал ну блин всем что ли? ну садись уже всем долбанулся тем более у нас уже выход есть отсюда джузеп ну так я уже тут вот почему так долго? Куда ты поехал? Куда? Ну, почему он такой дебил, а? Ну куда ты поехал? Ну бляха. Да я не могу ехать осторожно. Он же вообще неуправляемый. Я вообще не понимаю, как ездить на них. Блин, да выйти уже куда-нибудь. Да вперед есть идиот. все вперед. вперед а куда ты поехал? Вперед, другую сторону, вот так вот. Немножко повредил, ну что. Боже мой, тебе вышел и пошел пешком. Ну почему он такой тупой? М -м -м, тупит вообще. Ну почему? Ну почему так лагает, я не понимаю. У же все, у меня и компьютер игровой. Почему мне меня так лагает, как будто у меня комп, комп за 5 рублей? За 5. За 50 рублей у меня комп. Как будто. Бы. Да, уже все равно труп. Хрен с ним. Да, едь. Да, ку куда ты поехал? Ну почему? Ну куда ты поехал, идиот? Назад надо туда ехать. Все, задом поехали. Я не могу. Это же невозможно. Все, дрифтит. Пускай уже. Фиг с ним. Пускай дрифтит. Фух. Это сложно. Очень сложно. Я не знаю, как я буду дальше играть. Там же будут миссии посложнее. Не только доехать. Надо проехать целый город. Нормально. Да. 42, это 42 -го года, по-моему, да. По-моему, да. Ну, как я понимаю, это да. Угу. я об этом и думал. Я иду это не думал. А в смысле? А вообще, мышь... Муж... Нет. Нет. Ага, я тебя могу расстроить, но в Греции сейчас кризис. И вообще там все плохо. Ну да. Так. Что происходит? Так, давайте уже То да, блин, тебе девайтесь. Они сами прыгают. Ч ⁇ он сам... Я же первый раз что сделал. Да блядь. То да он сам их давит, а не давлю. Тут что ты за фигня. Он сам их давит. Конечно, я не могу ничего. А что он давит? Э, ты чё? Бля, идиот. Да почему? Да почему? Он сам давит на него. Да почему? М -м -м, так нечестно. Да как? Я же нажал. Да иди ты нафиг. Я не хочу. Да это невозможно. Он сам давит на него. Я не могу. Вот я сейчас не давлю. Смотри, он сам давит. Да открой ты этот чертовый замок уже. Ну я же первый раз раньше открывал. Почему сейчас? Так лагает. Бля. Короче, я понял. Я его должен уже нафиг сломать отмычку. Да бля, не понимаю. Да чего она же зеленая была? Когда зеленая надо нажимать? Я зеленая была, блин. что за фигня? Я не хочу с этой отмычкой возиться полгода. Давай нахер откроем ее, все. Да не открывается, она не открывается, все. Я не буду. Да почему я же не нажимал? Ну, ну вверх. Это как повезет, да? Ч они сами там прыгают? <свы> Ни хрена не понятно. Вообще, сейчас ничего не прыгает. Ч за фигня? Я же открыл. Вот, наконец-то, блин. Я думаю, проб. Не Прошло и полгода, блин. Открыл этот чертовый замок. Сохранить. Очень легко, блин. Особенно, когда я... Стоп, в смысле, ты нормальный? Как ты ключ... Ты удивляешься каждый раз за меня? Как ты ключ еще в машине забыл? Открой дверь эту уже, нафиг. Выходить? Так да куда ты пошел, идиот? Идиот. Мало того, что лагает, то он еще и тупит жестко. Как так можно вообще, не понимаю. Да ты что ты ждешь, уже открывает эту дверь. Ну, не открывает ее. Открой дверь. Я нажимаю, смотрите. Я нажимаю, не работает. Ему вообще наплевать, он не хочет ничего открывать. А Джо где вообще? Джон, наверное, уже вышел давно. Фигня какая-то происходит. Нет. Так да куда ты бежишь? Ну почему? Он, я сам, он сам бежит куда-то. Влево, вправо. Я не нажимаю. Он сам бежит. Ну что это за фигня? Ну. Он сам хочет ее. Ну, если сам хочет, то пускай сам и заломает ее. Я не буду ему пускать. Ну, я держу. Все, наконец. -то. Зачем он ее открывает? Также понятно, что она закрыта. Так, вверх, вверх. А, нет, не хочет. А, бля. Все. полгода опять эта херня вытягаться. Чего? Какого хрена? Чего? Отделайтесь от полиции. Как я могу отделаться, если он даже ее не завел? Я пытаюсь, ты знаешь, лагает же, блин. Ну все, арестуйте меня. Ага, давай попробуй. Куда нам ехать? Какое нападение на полизмена, блин? Какое нападение, я тебя чуть-чуть задел, блин? Напади, да иди-то в шопу. Едь. Ай, ты бляха, идиот. Мало того, что не работает, а все, Пиздец. а все капец, ей. мало того, что нападение, да, да, да, все, мне капец. Нафиг я в это вляпался вообще. Ну, конечно, все пизда. Куда ты? Куда ты кружишь? Нет, ну я не хочу опять. Опять это повторять, ну. Куда ты поехал, идиот? Не, ну это невозможно. Как выиграть? Лагает еще, хрен. Как это? Нападение на полисы. Это я знаю ага <свист> ай быстрее быстрее так да как тебя заделать чему как ты как ты едешь почему ты едешь не туда Какого хрена ты вообще делаешь какого физа вообще при? почему меня заносит так по да ё-моё уезжаем все уезжаем нормально вы нормально все уехали да ага, наверное Потом фиг еще знает, куда-то ехать, да? Ага. Фиг еще знает, куда ехать, да? Надеюсь, тут нету больше милиции. А, дрифт! Дрифт, блин! По дороге, блин. А, все, они уже... Они уже не вах. Пон... Ч так дрифти-то я не понимаю? Я вообще не нажимаю так, чтобы дрифтить. за мной так главное чтобы меня не задержали сейчас прям так блич даже сейчас лагает тут не поверьте но сейчас даже вот сейчас от безопасности наверное блин да с гф смысл е а сальери где е сальери с а вниз давай. б а блин сальери по да блин сальери ну ⁇ -мо ⁇ ну как так-то еще лагает ну как это но ну, переносится медленнее Z, E, e. W. X, AS, Сальери. Ну, Сальери, блин. Где С? Вот. Следующее. Блин, да хватит носить так. Да почему? Вот, Салири. Са. Следующий. С Эл. Так, Эл. Она вообще работает? Нет. Блин, Не Эл. Ну, Эл далеко. Памятили? Так где у В М А Л О Залери Е Е Не Я вообще просто... Где Да блин, я полсерии на это потрачу. Да сто, все. Соле. Ре, ре. А, Б, В, надо, да, да. А, Б. Р. Да что там милиция до сих пор? Что она там делает? Да ⁇ п, R Не понял. Где R? Q вот. R да и. Окей. Ну тоже далеко сейчас. А типа? На этот раз платит же. Ну и надеюсь. Ну и слава богу, что он платит. Я, у меня денег особо нет, два с Кто родители дали? О, Салиери. Салиери, нормально. Давайте перекрасим. А покрутил, в принципе. Давайте. Починить? Ну да. Нет. Нужно починить. Починить ее нафиг. Починить. Нет, потом. Перекрасить. Ну давайте красненький. Uh -huh. так. Делать не вариант. В смысле, Всё? Два света? А, нет. Или да? Что-то мало света. А, конечно. Красный. Uh -huh. Нет, вон там красный. В смысле я не знаю не видно а где красный я уже пропустила черный нет красный вообще вон там вон. вот бордовый -то. там есть вот Вот такой. Да нет, не такой. Она какого Вот такой. Ну, хотя этот красный. Пень. А что, нормальный. Вполне нормальный. Мне кажется. Все дальше, дальше. Отруг отрегулировать. Так, я все, я колеса тоже поменяю. Колеса. Так, не эти, нет. Во, вот эти прикольные. Все. В принципе, в принципе все. Выти. Тебе тоже. Уезжай. А теперь куда вообще? Перехожу. Ну, так смотри, как лагает. Нормально он бы выехал за 2 секунды, а тут 10. Колеса уже, по-моему, твои уже сдулись. Пробились, блин. Так, куда теперь Домой? Хз вообще, куда ехать? А, бруск. Где-то. На свалке, по-моему. О, еще там на... на реверсайде. Нифига себе. Не, хотя бы не арестуют. Вот, все, мы уже приехали. Фух, слава богу. Потому что... Потому что невозможно. Вот как ехать? Они... Я не знаю, что так лагает. Надо будет разобраться. Блин, вот сейчас. Ну, лучше бы я уже доехал до майка и все. Потому что я не могу. Вот куда он едет? Почему? Вот подождать, пока он лагает, я не знаю. то он же не отлагает никогда в жизни. Вот именно. Сам влюбьется и все. Никогда в жизни этого отл не отлагает. Не отлагает, нет, нет. нет. Сам поверил. Я ничего не смотрите. Руки веру. Он сам поверил. Он сам газует назад. Я не знаю, что с этим делать. Я вообще ничего не могу теперь сделать. Вообще капец. Я думаю, уже все каценно сейчас. Не знаю, что так лагает. Почему? Ну почему? Ну, же игра нормальная, у меня компьютер нормальный, я доехал сюда без проблем. А вот сейчас лагать будет и все. Я не знаю, что так лагает. <звы> вот сейчас я не могу ехать никуда вообще. Два FPS вообще было секунду. И машина ведет тебе как хочет. Хочет ехать, хочет нет поймешь вообще. притом том боты вообще нормально ездит а я нет. Раньше боты ездили, как хотели, а сейчас я, блять, езжу как. Ну как не хочу, но ну... ну, я по -по -по не могу по другому ехать. Мне приходится так ехать. Нафиг ограды. А чё они такие тяжелые, Раздолбать их всех нафиг и все. Ну, пожалуйста. Угу. Ну да. Да, постараюсь, хотя с лагами такими вообще. На изи это сделать. Не знаю, я с автомата. Я с э, пулемета стрелял. Мне, в принципе, вообще наплевать. Ч ⁇ они взрываются? Алло! Ч ⁇ они взрываются? Они а, уже дымится, нормально. На, на. На, на, на, на. Ты что, мне все патроны придется потратить Да сейчас? Дай мне еще патроны. О, так я могу так каждый день просить патронов. Ух, мне даже еще больше стало. Было там сколько 12 а сейчас стало еще больше. Да взрывайся уже. Не взрывается. Что за машина? Мой вот бензобак тоже пострелять. А, наконец-то. Давай, Давай мне еще. Ну ладно. Сохранение. Что, одинокая звезда? А что он там делает? Что он сам хоть Мало того, что так лагает еще. А он куда пошел? Руки мыть? Ну, если так, то.. Это хорошо. А, стоп, смыть. Э, -э куда, куда? Нет, нет, нет, нет. А нет, да. Да-да-да. Просто я не дал, не знал, за мной. Там еще есть один выход. Отсюда это да А где... Куда... Нет... Наверное, в следующей серии все. Поедем в следующей серии... Или уже встретимся сразу там, потому что это будет лагать сильно... Так-то в следующей серии поедем. Ну, не поедем, а встретимся в следующей серии уже. Машину будем угонять. А пока э, я с вами прощаюсь. С вами был я, Влад. Э, э, ставьте лайки, подписывайтесь, э, пишите комментарии. И всем пока.